Мавзолеем бело-голубой флаг. В парадном строю курсанты Ленинградского высшего военно-морского орденов Ленина-Ушакова училища имени Фрунзе. Трудна и почетна флотская служба. На много недель, а то и на месяцы, уходят военные моряки в дальние походы. На просторах мирового океана несут они свою службу.